Финансовый директор и бухгалтер. В чем различие? Кто круче? Либо это вообще один человек? И кто за что отвечает? Меня зовут Николай Ившин. Я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале финансовый предпринимателя. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик. Поехали! В управленческом учете и в бухгалтерском учете есть очень много похожих слов. Выручка, себестоимость, общие затраты, переменные затраты, авансы, зарплаты. Там все слова одинаковые. Поэтому, когда мы говорим, ну, нужно выручку себестоимость считать, а бухгалтер говорит, так мы считаем. Очень сложно сказать, что это разные вещи при одинаковых словах. Итак, начнем с бухгалтера. Бухгалтер это тот человек, который знает законодательство страны, в которой работает. Он знает основные изменяющиеся акты законодательные по поводу сдачи налогов на прибыль, НДС, сдачи налогов на сотрудников, акцизы, там, прочее, прочее, прочее. То есть вот есть у нас государство, наделяет нас как предпринимателей рядом налогов, за которые мы должны отчитаться в нужный момент и, естественно, эти налоги перевести э, на счет государства в налоговую. Если бухгалтер сделал все правильно, налоговый к нам не приходит, нас не блокируют счета, мы прозрачные, белые, чистые, с нами все хорошо в плане государственных органов. Парадокс заключается в том, что бухгалтер может быть молодцом при минусовой кампании. Вот это поворот. Я все сделала, все хорошо, налоговая не приходит, а то что в компании минус ну это что-то другое 51 счет, 40 все проведено идеально, налогового нареканий нету. Налогов даже с оптимизированным то есть верно разнесено нужное количество то есть она не отправила вместо стат налогов миллион все аплодируем этому бухгалтеру вы молодец. Чем занимается финансовый директор? Финансовый директор может вообще объединять группы компаний, то есть у вас может быть ИП, ООО, касса, карта, 28 магазинов, там 28 ООШ. То есть у вас единая компания, но в разных юрлисах. То есть для бухгалтера будут разные юрлисы, это разные компании, но для нас это одна компания. Финансовый директор вам покажет истинный баланс, истинную прибыль, истинное движение платежного календаря, попадете в кассовый разрыв или нет, он с вами запланирует новую будущую прибыль. а Дальше он отследит, достигаем мы этой прибыли, либо не достигаем в разных разрезах филиалов, сотрудников и далее, далее, далее. Итак, ключевое. Бухгалтер делает так, чтобы отчеты попали в налоговую, и нам ничего за это не было, что они все качественно вовремя предоставлены. Финансовый директор предоставляет отчеты собственнику. То есть он работает на все большую, большую, большую прибыль собственника. Принимающая сторона государства у бухгалтера, принимающая сторона у финансиста собственник. Это ключевое отличие финансиста и бухгалтера. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И чтобы узнать всю глубину того, как работает финансовый директор, кто он такой, переходи на мой канал, там очень много видео про это.